Приветствую всех, кто сейчас смотрит эту, эту программу. Приветствую всех, заранее всех тех, кто будет смотреть эту программу, эту передачу, в прямом смысле передачу. Я хочу сказать, что к нам обращаются сейчас все новые и новые духовно ищущие люди и просят о том, чтобы я объяснил каким образом вообще начать духовный путь практику и это очень радует это очень приятно что мир меняется меняется сознание меняются люди есть устремленные пробуждается это мощная сила устремления вот и мы решили посвятить сегодня именно эту медитацию так скажем глобальную медитацию тому чтобы объяснить с чего начать и повторить для тех кто уже практикует достаточно давно повторить как правильно энергизировать тело, сидя. В данном случае небольшое вступление для тех, кто только-только встал на путь или хочет начать практиковать, он чувствует, что, или она чувствует, что уже пора, и что есть необходимость, это внутренний зов, когда душа начинает, пробуждаясь, просыпаясь или проснувшись, требовать от человека реализации, как правило, ум эту энергию переключает на внешний мир. Ведь здесь очень важно понять, что сила намерения имеет огромные возможности, сила, благодаря которой вы вообще существуете, мы все существуем, безграничная, безмятежная, но очень мощная сила, вселенская сила, пусть будет так, она внутри нас. И здесь очень важно понять, что эта сила намерения, которую вы для себя определяете как зов, как совесть, как возможность услышать то, что Творец хочет от нас, то, что хочет от нас Вселенная. И есть, в общем-то, самый главный элемент духовной практики. По большому счету, вся медитация необходима только лишь для одного, для того, чтобы услышать этот внутренний зов. И я сегодня объясню, каким образом мы можем сонастроиться с этим. Это будет базовый принцип, но базовый не в том смысле, что он простой, и от него надо быстрее избавиться, когда ты его освоишь. Нет. Базовый, фундаментальный, главный на то, на что опирается ваше сознание. Это ваше тело, это кристаллизация разума в теле. Это кристаллизация самого разума, этой высокой силы, этой вселенской силы в телесном храме то есть наше тело это храм творца храм этого высшего я если хотите храм этой вселенской силы этого безграничного универсального сверхразума. и очень важно чтобы медитация а она будет успешной при условии что вы правильно все понимаете в первую очередь даже не важно делаете вы правильно или нет получается у вас или нет главное что вы понимаете и вот само понимание дает то, что называется, успех, возможности и процветание не только во внешней жизни, но в первую очередь во внутреннем, это очень важный момент, и это есть начало этапа становления. Конечно, внешние атрибуты тоже должны быть э, сонастроены с вашим внутренним. Допустим, вы хотите медитировать, но вы сели в месте, где вам некомфортно ощущать пространство, где вы не можете погрузиться, допустим, как бы говорят, да, стены мешают, либо какие-то изображения или что-то еще. То есть вам нужно определить место, положение, где бы вы могли находиться. Понятно, что медитация на самом деле – это закрытые глаза сначала, это правильное положение тела, естественно, но место, в котором вы находитесь, было бы хорошо подготовить под вот эту вот вашу духовную практику. Поэтому, конечно, при условии, что у вас есть такая возможность, вы находите свой уголок, где вы можете погружаться в состояние тишины и покоя. Это было бы правильно. Одежда, которая должна быть правильной, и эту одежду желательно... Я сейчас говорю о том, что вообще в идеале, но получится у вас есть такая возможность или нет, это вы уже сами решаете. Ну, например, у меня такой возможности практически никогда не было тем не менее есть возможность добиться всего что ты хочешь одежда должна быть такой которая вас вдохновляет на практику духовно то есть она должна быть продолжением вашего духовного мощного потока это должны быть ваши духовные латы проще говоря до да, которые защищают и помогают вам вдохновляя войти в состояние тишины и покоя очень было бы хорошо если бы ваша одежда была из природных материалов скажем так из тканей еще лучше если это будет зимой допустим или в холодное время шерсть шестяная допустим кофта либо рубаха либо плащ с капюшоном это еще лучше а в, в жаркое время это может быть в общем-то лен льняная одежда трикотаж может быть ну допустим хлопок но лучше всего если это будет шелк шелковая рубаха Шелковая какая-нибудь э, накидка, допустим, если вы хотите. То есть, это я говорю сейчас то, что в идеале было бы хорошо. На самом деле, по большому счету, не так это все важно. Важен ваш внутренний настрой, настроенность и важны ваши внутренние установки, с которыми вы работаете. Сейчас мы к этому подойдем. Коврик, на котором я сижу, он шерстяной. Было бы хорошо, если бы этот коврик был шерстяным. Можно, конечно, использовать шкурку. По большому счету тот, скажем так, житель, который был, скажем, хозяином этой шкурки, возможно, будет доволен такой судьбой его, скажем, шкуры. Да? То есть я сейчас шучу, но в реальности, да, возможно, это даже поможет в эволюции в какой-то степени тоже если вы благодарны тому животному, шкуру которого вы используете. Я не сторонник использовать шкуры, я не сторонник, конечно, использовать кожу чью-то, но, тем не менее, сейчас в современном мире мы носим обувь, которая, в общем-то, кожаная и так далее. Сейчас я не буду очень сильно придираться к этому всему, но, тем не менее, имейте в виду, что лучше всего ближе к природе быть. Итак, возвращаясь к медитации. Значит, Помещение, в котором вы находитесь по возможности должно быть освещено вашим высоким мощным излучением вашего чистого сознания разума то есть я говорю о том что нужно нарабатывать место одежда в которой вы находитесь должна не должна стеснять вас и по большому счету она может быть из природных тканей то есть тех естественных тканей которые вам не вредят не синтетических соответственно Атрибуты внешние. Многие спрашивают, задают вопрос, нужна ли музыка, нужны ли благовония. Если вы хотите расслабиться, вы можете включить красивую музыку, которая вас вдохновляет. Если вы хотите расслабиться, вы можете включить свет, тот, который вас расслабляет. Зажечь ароматические палочки, допустим, да? Но если мы говорим о серьезности практикования, то лучше всего создать условия, при которых ваши пять органов чувств, это зрение, обоняние, слух, осязание и вкус, пять органов чувств, которые связывают вас с внешним миром, они были бы, по возможности, отключены. Потому что это именно те пять телефонов, пять каналов, которые связывают вас с внешним, не дают вам войти в состояние тишины и покоя. Поэтому я всегда говорю, те, кто занимаются медитацией профессионально, хотят подойти к вопросу, они не используют палочки, не используют музыку, они не используют что-то, что их переключает во внешний мир. Мы занимаемся тем, чтобы отключить пять органов чувств. Только тогда вы сможете войти в состояние тишины и покоя внутрь себя и, наконец-таки, через какое-то время практики встретиться лицом к лицу со своим высшим я. Если мы говорим о том, что нам нужно до этого времени расслабиться, немножко себя сонастроить, то да, вы можете использовать ароматические палочки и музыку, к примеру. Но в момент практики лучше всего это все убрать. Потому что это вас будет отвлекать. Еще раз. Когда вы хотите сосредоточиться на внутреннем своем высшем я, вы вдруг слышите приятный аромат который, да, может быть, вас немножечко так убаюкивает, успокаивает, вам приятно, но ваш слух, ваш вкус, ваше обоняние, осязание, оно не дремлет, и вы не совладаете с этим. То есть, проще говоря, вы не позволяете себе войти в состояние тишины и покоя. Хорошо. Далее. Что очень важным является на начальном этапе? Как я уже сказал, сила намерения – что важным является? Цель жизни. Что важным является? Понимание, ради чего вы практикуете. Каким образом практика позволяет вам прийти к этой реализации? Что нужно делать для того, чтобы понять, насколько важно практиковать на сегодняшний день? То есть должна быть мотивация. Каким образом практиковать, я объясняю. Для чего вы практикуете? Это ваше решение. Какова цель жизни? Ради чего вы живете, это ваше решение, это ваше понимание. У каждого оно может быть разным. Но опыт показывает, что по большому счету люди хотят все одного и того же. Они хотят блаженства, радости, защищенности, счастья долгих лет. Они хотят высокой степени самоосознавания, долгих лет жизни и Блаженство, чего я, в общем-то, вам всем и желаю. В йоге это выражено как сад-чит-анандам. Истина, сад-чит, это сознание бытия, анандам, блаженство. Если мы, практикуя крия, стремимся к истине, и она воссоединяется с нашим разумом, чистым разумом, то сознание превращается в блаженство. И таким образом вы достигаете Мокшатхармы, то есть освобождения уже при жизни для того чтобы это осуществить есть очень важный инструмент инструмент благодаря которому мы вообще существуем но сначала этот инструмент как правило он не друг нам и этот инструмент это наш ум то есть сначала он нам не друг он воюет с нами мы с ним воюем нам трудно потому что есть то, что называется загрязненный или омращающий, омрачающий нас ум. И с этим умом нужно работать. Каким образом мы работаем с умом, я даю как раз в технике энергизации понимание, каким образом ум трансформируется и что с этим делать. Но философская часть, не менее важная, а может быть в большей степени важная, требует быстрого решения, быстрого понимания. То есть, как я уже говорил, Выражение силы намерения во имя цели жизни и все, что с этим связано, мы подстраиваем. То есть всю нашу жизнь мы подстраиваем под эту высокую цель. Тогда мы достигаем этого всего. Быть в миру, но быть не от мира сего. И если мы говорим о том, что инструмент, ум такой, как, допустим, ум, инструмент, очень важен, то значит нам надо его трансформировать и перестроить. Соответственно, если говорить о том, как это сделать, то здесь включается, мы используем технологию крия-йоги как таковую. да. Здесь мы подходим к тому, каким образом наш ум можно быстро трансформировать. Я бы хотел, чтобы вы поняли очень важную вещь, что сейчас, на сегодняшний день, умы людей, ну, скажем, возьмем человека со средним умом, они отравлены отравлена этой информацией. Запись, которая была совершена с момента рождения, она требует трансформации. То есть мы фактически загипнотизированы тем, что на сегодняшний день считаем важным и правильным. Но по факту оказывается, что это не совсем нам полезно. Или совсем не полезно. Очень большое количество информации. Информации, которая разрушительна. Очень большое количество догм которые разрушительны огромное количество систем или сил которые выстраивает целую концепцию убеждений в нашей жизни это все требует пересмотра и сама практика кри универсальна тем что она работает на уровне трансформации ума трансформации мозга и перестройки нейронных связей то есть на сегодняшний день у вас появляется возможность работать собственным сознанием, собственным мозгом в направлении его благостного отношения к самим себе, то есть к вам, к вам непосредственно. Потому что э, на сегодняшний день психологи, многие ученые говорят, что мозг работает очень противоречиво, и он фактически сам убивает человеческую жизнь, сокращая время жизни и вызывая различные заболевания. Это связано с тем, что у нас есть неправильное убеждения. Все эти программы находятся в подсознательном уме. Поэтому мы, сознательно обращаясь к сверхсознательному уму, соединяем эти два полюса и трансформируем наш ум через трансформацию всеобщую, через перепись подсознания, через пробуждение позитивных программ. Все это входит в медитацию, все это входит в то, что называется энергизацию. Ну, в целом это крия. Йога, Крия баба очень, очень важный момент еще тот, который я часто говорю о том, что у нас Крия Йога, сейчас очень много направлений Крия Йоги, наше направление Крия Йоги, оно связано с тем элитарным космическим методом трансформации, который дал Бабадж, бессмертный Гималайский Йог, который прожил, в общем-то, достаточно очень большое количество тысяч лет в одном теле. И на сегодняшний день он тоже существует. И он передал это учение в свое время лахири Махасая. лахири Махасая передал многим учителям. На сегодняшний день это именно то учение, о котором я только что сказал. И та научная концепция трансформации сознания, вплоть до клеточной трансформации сознания на клеточном уровне, она давалась и в то время тоже. Просто сейчас я ее подаю достаточно социально, научно, чтобы вы понимали, что это не религия, но духовная практика. Этим наша школа, так скажем, да, отличается от многих других традиционных направлений, где очень часто говорят о полубогах, о различных аспектах божеств. Это неплохо, по большому счету это может быть и правильно с точки зрения традиционного рассмотрения вопроса, но в современном мире люди хотят понимать, что есть космическое сознание, поэтому наша задача уходить от чисто религиозных к духовным составляющим. Мы стараемся пробуждать в себе духовные качества, и это очень важно. Важно, чтобы вы понимали, что одна религия, другая, вторая, третья и так далее, они не являются одна лучше другой. Это все есть единый фундамент, на котором Взращивается сознание. И все религии, по сути, на сегодняшний день являются очень хорошим инструментом для тех людей, которые находятся на религиозном пути. В конечном итоге, вы, поднимаясь над этим, движетесь к космическому сознанию и приходите к правильному пониманию: того, что все едино, все едины, все, как говорят, как говорится, братья и сестры, и на сегодняшний день нужно понять, что есть сознание. Высшее или высочайшее сознание, которое позволяет осознать принцип единства. Прежде всего, это происходит внутри нас. И тогда у вас не возникает противоречий и разногласий с остальным миром, который, может быть, на этап ниже доказывает свою правоту, пусть так. Это не важно. В этом и есть как раз элемент духовной практики, когда вы находитесь во всепринятии. Принятие – это самый важный аспект в практиковании в данном случае крии когда мы воспринимаем все во благо чтобы не происходило мы стараемся как раз таки объединяя все весь мир всю вселенную внутри себя осознать это но для того чтобы это сделать мы меняем сознание свое мы меняем отношения поэтому задача наша раз гипнотизировать свой мозг и ум чтобы все эти программы которые были наработаны, которые были навязаны, были убраны. Поэтому мы в практике иногда поступаем алогично. Мы делаем такие вещи, которые, допустим, не всегда в быту происходят или применяются. Мы меняем отношение к миру, меняем отношение к этому телу. Сейчас я все это вам покажу потихонечку, давая базовый принцип погружения ума в тело. Но мне очень важно, чтобы вы поняли, это я сейчас для тех, кто только-только начинает, чтобы вы поняли, что самым главным, важным вопросом является цель жизни, под которую собирается эта трансцендентная сила, собирается эта энергия или дается эта энергия. Сила устремления через выражение высокой э, силы намерения, то есть вы осуществляете эту цель жизни в действии. Потому что крия – это действие, действие, которое вы выполняете в осознанном состоянии, настолько насколько это возможно. Если вы совершаете действия механически, это не Крия. Итак, Крия Бабаджи это эволюционная элитарная школа, позволяющая объединив все учения и направления привести вас к космическому сознанию за определенное количество лет, согласно вашей практике. Все зависит от того, насколько вы устремлены. Если устремленность высокая, то это происходит быстро. Если относительно быстро, допустим, там, в течение 5-10 лет максимум. Но мы говорим о космическом сознании. Если эта устремленность не очень активна, и вы хотите больше отдавать предпочтение внешнему миру, наслаждаться внешними приходящими формами радости, тогда, конечно, это растянется длиной в жизнь. Но и это хорошо. Любой человек, который практикует крия-наука, крия-это святая наука, Любой человек, который практикует научный метод богопознания или самореализации, познания этой высочайшей истины внутри себя, он в конечном итоге приходит, потому что по дороге вы собираете плоды, от которых отказаться уже очень сложно, в том смысле, что это делает вас очень радостным и счастливым человеком уже по пути, поскольку вы становитесь человеком космическим, вы становитесь человеком, который начинает понимать, что он не какой-то простой человек, который боится всего в природе и в жизни, но вы часть божественного плана, вы часть Бога, частичка его. Вы становитесь человеком, понимающим это, и в какой-то степени сотрудником. Вот такое вот маленькое для начала базовое вступление, для того, чтобы вы понимали, насколько важно именно философски, подойти к этому вопросу и через личное понимание сейчас мы с вами попрактикуем я объясню как энергизировать тело сидя я покажу вам базовые принципы с чего начать и как погрузить сознание внутрь себя сядьте пожалуйста так чтобы вы чувствовали что ваш позвоночник ровный при этом плечи должны быть расслаблены и если кому-то тяжело сидеть с ровной спиной то вы можете подложить под себя подушку сделать повыше можно даже сесть на какую-нибудь небольшую невысокую табуретку если это удобно для вас Ноги вы можете держать по удобству вы можете сесть также на край стула но смотрите чтобы вы с этого стула не сползли когда войдете в глубокое состояние то есть не ударились допустим всякое бывает иногда у некоторых людей может закружиться голова, либо он заснет во время практики медитации, что тоже является частью погружения да, для начала, и чтобы вы не упали. Но, тем не менее, это возможно на край стула. В данном случае я сижу вот таким образом. Если вам тяжело, ноги вы можете выпрямить, вытянуть вперед. Если они у вас затекают или болят колени, вы также можете периодически ноги вытягивать, Расслаблять и потом подтягивая продолжать практику. Спина должна быть ровной, настолько насколько это возможно. Подбородок должен быть параллельно полу или чуть-чуть выше. Это очень важно. Когда вы опускаете голову, чрезмерно наклонив вперед, то вы напрягаете шейный отдел, шейный грудной отдел, напрягаете зауженный канал горлового центра. Вы его перемыкаете по сути, выполняете замок таким образом. И тогда энергия плохо проходит. Поэтому ваша задача, чтобы энергия поднялась по позвоночнику в голову, держать шейный отдел в порядке. То есть вы должны его прорабатывать. Мы с вами его будем прорабатывать. Здесь, в данном случае, подбородок должен быть параллельно или чуть выше. Так, чтобы вы не чувствовали зажимов. Далее. Плечи должны быть расслаблены, грудная клетка расслаблена, можно чуть-чуть вперед подать ее. Живот при этом мы отпускаем, расслабляем его, диафрагма должна быть расслаблена. Во время вдоха или выдоха ваша диафрагма работает, она подтягивается либо опускается. Когда вы делаете вдох, ваш живот выпячивается вперед. Это очень важный момент. Когда ваш живот выпячивается вперед, это вдох, это правильный вдох. Тогда ваша диафрагма опускается вниз. Когда вы делаете выдох, живот втягивается. Тогда диафрагма, чуть-чуть поддавливая, скажем, саму себя, поднимается вверх. Это положение или правильное дыхание, когда у вас живот спокойно надуваясь вперед – это вдох. Выдох – это он втягивается внутрь себя, выпячивая вдох втягивая выдох это так называемый буддийский метод дыхания но мы на дыхание сильно не обращаем внимания в данном случае когда мы энергизируем тело но вы должны знать что такое дыхание правильное. объясню почему так правильно дышать когда вы делаете вдох прана опускается вниз в этот момент диафрагма опускается вниз выпячивая живот вы опускаете энергию вниз когда вы делаете выдох, а пана поднимается вверх. Во время вдоха и выдоха прана и апана встречаются. И если диафрагма работает, то две энергии объединяются. Если человек дышит грудной клеткой, прана вниз не опустится так, как надо. Когда у него неполное дыхание, я сейчас не говорю о йоговском полном дыхании. Вообще, когда вы неправильно дышите, то есть есть люди, которые дышат грудной клеткой, и еще пояса затягивают так, посильнее, потуже, это очень вредно. Соответственно, прана не опускается вниз, тогда страдают центры. Не хватает энергии человеку. А поясающий меридиан находится в напряжении. Это вредно для здоровья. Поэтому старайтесь дышать правильно. Это что касается базового правильного положения. Итак, руки мы кладем на область колен, бедер, так чтобы вам они не мешали. Если вы руки кладете ладонями вверх, то они вам не мешают. Если вы их кладете ладонями вниз, то ваши пальцы, ваши ладони чувствительные, начиная испытывать какие-то трения какое-то, да, передают сигналы в мозг, и вам тяжело расслабиться. Лучше тыльной частью, точнее внешней частью. Уложив на область бедер колен, забыть про руки, образно говоря, просто, просто они вот так таким образом спокойно свисают вниз. Итак, мы сидим, плечи расслаблены, грудная клетка расслаблены живот расслаблен, руки свободно вниз, глаза. Здесь очень важный момент. Веки прикрыты, то есть вы глаза закрываете, но при этом Важно, чтобы ваш взгляд был направлен вверх под 45 градусов. Когда вы закрываете глаза, взгляд остается вверх под 45 градусов. Вы открываете глаза, ваши глазные яблоки смотрят вверх. Вы можете себя периодически проверять, закрыв, удерживая взгляд вверх, открыв, глаза остаются там же. Очень важно, чтобы вы не напрягали сильно глаза, когда вы держите их вверх. Не поднимайте их максимально вверх, у вас начнутся э, головные боли, может быть, для начала. Могут уставать глаза, глазные мышцы, потому что вы напрягаете их. И из этого может возникнуть тошнота даже у некоторых, муторное состояние, так скажем. Да? Это потому что вы слишком высоко поднимаете глаза. Когда возникнет состояние, то вы сами почувствуете, что вам комфортно держать их максимально вверх. Сама энергия так решает. Потому что она разумная сила Это сам творец внутри нас он сам решает но для этого нужно подготовиться дать ему возможность выразить себя соответственно сейчас достаточно вверх под 45 градусов и на расстоянии 40 50 сантиметров вытянутой руки допустим держать взгляд вверх вы закрываете глаза глазные яблоки смотрят вверх под 45 градусов открываете они также в этом же месте на протяжении практики глаза лучше держать вверх и веки прикрыты. Если вы чувствуете, что у вас веки немножечко приоткрываются и вы видите внешний мир, не страшно, но если вы видите картины внешнего, то значит у вас глаза смотрят вперед. Проверяйте, поднимайте их вверх. Я сейчас покажу вам, как бывает внешне, как выглядят глаза, которые высоко подняты вверх, и тогда, когда вы ничего не видите. При этом веки немножко приоткрыты. Если вы видите, у меня видны белки здесь. Только сейчас белки одни. Но это очень высокое положение глаз, и оно доступно только тем, кто давно практикует. Очень важно, чтобы вы держали глаза поднятыми вверх. Теперь дальше. Язык. У вас у всех есть язык, который должен быть обращен назад. Это Малайкхичари Мудра. Качари мудро это отдельная тема, очень серьезная практика. О ней я уже говорил много раз, посмотрите в YouTube-канале, там и так далее, где-то есть ребята выкладывают. Но сейчас вы должны понять, что язык, который вы отправляете назад, он выполняет особую миссию внутри вас. Этот язык формирует новый тип мышления, энергии и так далее. Так же, кстати, как и глаза. Это связано с тем, что ваш мозг начинает работать по-другому. Это связано с тем, что ваши нейроны, нейронные сети, начинают перезаписываться и работать по-другому. Мозг становится другим. Вы получаете больше энергии, больше энергии больше возможностей. Соответственно, что нужно сделать? В обычном состоянии, когда язык вперед, вы теряете жизненную силу, потому что язык вперед, он не связан с центральным каналом. Здесь вы поднимаете его, отводите назад и вверх по верхней части неба уводите максимально назад туда к носоглотке так как если бы вы пытались достать кончиком языка носоглотку и удерживаете язык сознательно обращенным назад <coughs> также на протяжении всей практики если вы чувствуете что язык устал мышца устала отпустите расслабьте затем отправляйте его снова назад когда вы почувствуете что энергизация тела очень мощная то вам легко будет держать язык назад и глаза вверх и вам будет комфортно в этом теле когда ваше тело воспринимается вами как энергия то в этом теле комфортно жить когда вы чувствуете тяжесть тела когда вы ощущаете неприятные какие-то чувства эмоции мысли все это вместе это потому что тоже тела эмоции это эмоциональное тело мысли это ментальное тело физическое тело это все очень сильно влияет на наш инструмент а этим занимается ум кстати говоря то тогда в этом теле некомфортно жить но когда вы воспринимаете ваш телесный храм как храм бога творца безграничной силы вот этого универсального сверхразума это храм сверхразума и вы не какая-то отдельно взятая часть его а вы его частичка реально тогда мир меняется это начало энергизации итак давайте сядем ровно глаза поднимем вверх без напряжения язык отводим назад без особого напряжения но сознательно удерживаем его попытайтесь прочувствовать ваш телесный храм в этом положении сейчас очень важно чтобы вы научились воспринимать ваше тело ваш телесный храм изнутри Чувствуя правильность позиции, это очень важно, чтобы эта позиция была правильной. Тогда, когда вы соблюдаете все правила базового принципа медитации Крия Бабаджи, то циркуляция или течение энергии в энергетических каналах будет успешной. сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов так что вы поняли что на вдохе у вас живот выпячивается вперед запишите эту программу на выдохе живот втягивается в глубь себя не сильно но достаточно ощутимо почувствуйте как он выпячивается и втягивается сделайте несколько вдохов и выдохов свободно при этом старайтесь не напрягать остальные части тела, но удерживаете правильное положение в пространстве. Создайте на лице легкую улыбку. Есть такое понятие, как внутренняя улыбка. Вы улыбаетесь самим себе изнутри, но ваши губы установите или расположите таким образом, чтобы у вас была легкая улыбка на лице. Это даст больше успокоения сознанию. Наслаждайтесь практикой, возможностью, наслаждайтесь тем положением, в котором вы находитесь сейчас. Правильная геометрия в пространстве, как я часто говорю на семинарах, или правильное положение тела дарует вам хорошее течение энергоканалов. То есть, когда вы ровно и правильно сидите, когда вы удерживаете взгляд вверх, язык, отведенный назад когда вы осознаете что сейчас вы практикуете что вы высочайшее сознание которое присутствует здесь и сейчас в этом телесном храме то таким образом удерживая концентрацию на этой высочайшей идее, вы пробуждаете особые энергии вы пробуждаете качество которое устраняет негатив внутри нас к сожалению он пока есть это пять греховных качеств, которые легко уходят при практиковании техники святой науки Крия. Когда я говорю о святой науке Крия, я имею в виду священно действие, которое мы выполняем в направлении достижения единства со своим Высшим Я. Сюда входит энергизация сидя, стоя, медитация на дыхании, различные техники пранаям, Крие, Кундалини, Пранаяма в конечном итоге, все это вместе позволяет нам за короткое, относительно короткое время жизни достичь состояния самореализации в Высшем Я или в Боге, как об этом говорят люди религиозно настроенные. Кому-то слово Бог ближе, кому-то ближе универсальный разум, сверхразум, это дело лично каждого. Знайте, что эта сила, живая сила, бессмертная сила, что эта сила всегда присутствует здесь и сейчас. И почувствовать ее можно тогда, когда вы правильно сидите. В конечном итоге медитация случается, и самадхи случается. Для этого мы создаем условия. Итак, сейчас, удерживая глаза вверх, язык отведенным назад, почувствуйте лоб. Можете ли вы почувствовать свой лоб? Попытайтесь это сделать. Физически чувствуйте лоб. Дыхание свободно, отпустите плечи, расслабьте грудную клетку, живот. Переключите внимание на чувство, ощущение лба в этом пространстве. Вы, может быть, заметите, что если вы очень сильно, пристально, скажем так, наблюдаете за чувством в области лба, к примеру, когда вы хотите сконцентрироваться, ваше дыхание как будто бы останавливается на какое-то время. И чем выше степень концентрации, тем меньше вы нуждаетесь в дыхании. И здесь вот как раз и есть секрет реализации. Сила концентрации позволяет вам выйти за пределы ума. Поскольку, когда останавливается естественным образом дыхание, останавливается естественным образом ум. Итак, мы чувствуем лоб, удерживая взгляд вверх, язык назад. Руки удерживаете на область колен бедер. Чувствуете лоб, поверхность головы. Ничего не нужно, просто чувствуйте физически макушку. Возникают мысли, что дальше, зачем это все нужно, для чего и так далее. Ум пытается вывести вас, увести вас от концентрации. Задача просто чувствовать. Чувствуйте поверхность головы. Осознавайте, что поверхность головы, область макушки, это есть средоточие высочайшей силы. Вы чувствуете эту силу, благодаря этой силе вы можете чувствовать. Теперь почувствуйте область затылка. Просто чувствуем затылок так, как мы это можем сделать. Ничего сложного, сверхъестественного. Но механизмы, которые сейчас принимают участие в том, чтобы просто чувствовать затылок, они удивительны. Теперь снова почувствуйте лоб, поверхность головы, затылок. Удерживая взгляд вверх, язык назад, чуть-чуть дальше толкаем его. Дыхание свободно, не обращаем внимания, но если вы вспоминаете о дыхании, то знайте, что дышать нужно правильно. Правильно дышать – это значит вдох, выпячиваем живот вперед, выдох, втягиваем его. Оно становится все более поверхностным. Поскольку мы переключаем внимание на область лба, затылка, макушки. Сильнее и сильнее чувствуем область лба, поверхность головы, затылок. Обратите внимание, что в момент... Секундной или нескольких секунд концентрации ваше дыхание замирает. Сила концентрации будет расти с каждой практикой. Хорошо. Сейчас почувствуйте ваш лоб <coughs> пальцами от центра лба в сторону. Сделайте. Некоторое нажатие, разводя, скажем так, кожу или поверхность лба, чувствуя от центра вправо и влево, хорошенечко надавливая, чувствуете лоб. Запоминайте ощущения. Делайте сознательно, как будто бы вы в первый раз это делаете. Даже если вы делали много раз, делайте как в первый раз. Запоминайте ощущения. Разглаживаем лоб до висков, до височных долей. Опустите руки, сядьте в исходное положение. Попытайтесь прочувствовать лоб снова. Сейчас это сделать легче, потому что есть ощущения, которые только что вы создали пусть ваш мозг запомнит эти ощущения при этом глаза мы удерживаем сознательно вверх язык сознательно удерживаем назад мы держим спину ровной мы смотрим в пространство по ту сторону закрытый глаз чувствуем лоб Теперь переведите внимание на область макушки, поверхность головы, почувствуйте ее снова. Запомните ощущение. Теперь пальцами хорошенечко разотрите, надавливая, смещая скальп вправо-влево, вперед, назад, область макушки. Надавливая, создавайте ощущения, запоминайте эти ощущения. Осознавайте концентрацию силы в этой зоне. Она существует в виде поверхности головы. Опустите руки, сядьте в исходное положение и почувствуйте макушку. Почувствуйте поверхность головы. вы можете заметить, что это гораздо легче сделать, потому что есть ощущения. Запоминайте эти ощущения, пусть ваш мозг зафиксирует это чувство. Вы можете отметить для себя, что концентрация в области лба, макушки – Поверхности головы сейчас намного лучше или легче. Сделайте то же самое с областью затылка. Почувствуйте затылок и пальцами пройдитесь по задней части головы, хорошенечко надавливая, смещая скальп. Право-влево, вперед-назад, круговые движения. Запоминайте ощущения. Позвольте уму привыкнуть к вашему телу, Позвольте уму научиться чувствовать части тела, в данном случае лоб, затылок, позвоночник. Опустите руки, сядьте в исходное положение и попытайтесь прочувствовать затылок. Вы заметите, что это легче сделать. Чувствуем лоб, поверхность головы, затылок, поверхность головы, лоб, затылок, поверхность головы, затылок, лоб. А теперь почувствуйте все три части как единое целое, как будто вы одели шлем. По-прежнему мы удерживаем взгляд вверх, язык отведенным назад. С двух сторон, расширив пальцы, обхватите голову и почувствуйте размеры головы. запоминаем ощущение чувствуем размеры головы пальцы чувствуют голову ее поверхность этот шар эту сферу запоминайте ощущение чувствуем размеры головы чувствуем пальцами это новое восприятие глаза закрыты подняты вверх язык назад Чувствуем размеры головы. Пальцы ощущают размер головы. Теперь мы ощущаем головой, пальцы, руки, которые соприкасаются. Вы чувствуете голову, которая чувствует нажатие пальцев. вы чувствуете пальцами голову пальцы ощущают размеры головы вы чувствуете головой нажатие пальцев опустите руки вниз Попытайтесь прочувствовать размер головы, лоб, затылок, позвоночник. Лоб, затылок, позвоночник. Дыхание свободно, оно случается. Удерживая взгляд вверх. Язык назад, чувствуем лоб, затылок, позвоночник. Всю его длину. Чтобы прочувствовать всю длину позвоночника, мы сначала чувствуем корпус. Ощущаем туловище. Сейчас медленно вытягиваем ноги вперед. Теперь займемся энергизацией ног. Вытягиваем ноги, при этом удерживаем, насколько это возможно, спину ровную. Руки можете положить сверху на область колен, бедер. Можно внешней стороной. Напрягите бедра в полсилы, почувствуйте это напряжение в обеих ногах, напрягите икроножные мышцы, и ног, напрягите стопы и оттяните носочки на себя. Попытайтесь прочувствовать напряжение. В обеих ногах в полсилы от бедер до пальцев ног. При этом глаза смотрят вверх, язык назад. Попытайтесь прочувствовать то, что вы называете ногами. Осознавайте, что там, где ваше внимание, там божественная сила. Осознавайте, что это божественная сила, это и есть наша природа, благодаря которой мы существуем. Мы созданы из этой силы. Все элементы этого тела принадлежат этой силе. Эта сила принадлежит всем элементам нашего тела. Теперь мы вытягиваем носочки вперед. Почувствуйте изменения. Удерживаете взгляд вверх, язык назад. Снова носочки на себя. Попытаетесь почувствовать изменения в этом положении. Затем мы вращаем стопы. По-часовой и против. Делайте это медленно так, чтобы вы чувствовали изменения. Очень часто я говорю, что это не гимнастика. <coughs> Мы энергизируем части тела благодаря направлению внимания и осознаванию. Вращаем в другую сторону. Делайте медленно, осознанно. Хорошо, направьте носочки на себя еще раз, попытайтесь прочувствовать телесный храм в этом положении в напряжении в полсилы ноги, удерживаем их в сознательном напряжении. расслабьте ноги полностью почувствуйте изменения, Напрягите правую ногу, держите расслабленную левую. Напрягите в пол силы, максимально расслабьте левую. Почувствуйте разницу в ощущениях. Расслабьте ногу. Теперь напрягите левую, держите расслабленной правую почувствуйте разницу в ощущениях такая работа позволяет вам очень быстро пробудить нейронные связи пробудить мозг сделать его активным сознательно управлять процессами расслабьте расслабьте обе ноги полностью почувствуйте изменения Дыхание свободно, подтяните ноги медленно, не выходите из состояния, сядьте в исходное положение. Можно сесть в лотос, в полулотос, можно сесть по-турецки, можно сесть в ситхасану, так как вам удобно. Можно сесть, повторюсь, на край стула, на табуретку. Главное, чтобы ваша спина была ровной. Потому что вся реализация внутри позвоночника. Чувствуете лоб, поверхность головы, затылок. Чувствуете позвоночник, всю его длину. Настолько, насколько это возможно. Ощущаете плечи, обе руки, туловище, бедра, колени пальцы ног. Весь телесный храм. Равномерно чувствуя все части тела в этом положении, осознавайте присутствие всемогущей силы от пальцев ног до макушки головы. Дыхание свободно, дыхание естественно, оно случается. Удерживая взгляд вверх, чувствуем лоб. Затылок, позвоночник. Поднимаем руки вверх, вытягиваем пальцы в стороны. Чувствуем пространство, в котором мы находимся. Ощущаете равномерно все части тела, от пальцев ног до пальцев рук. Чувствуя пространство, ощущаете все части тела равномерно. Сгибаем, разгибаем пальцы рук. Делайте медленно, осознанно, так, как будто вы в первый раз это делаете. Это непростая гимнастика для пальцев. Здесь мы пробуждаем головной мозг, его отделы. Мы работаем в направлении энергизации. Там, где ваше внимание, там энергия. Медленно, сознательно сжимаем, разжимаем пальцы рук. Наблюдайте за тонкими-тонкими процессами, которые возникают в этот момент. Удерживая взгляд вверх, язык назад. Сгибаем, разгибаем руки в локтях. Продолжаем работать пальцами. Попытайтесь прочувствовать все тонкие изменения, которые возникают в теле в процессе исполнения этой практики энергизации. Не придумывайте ничего, но наблюдайте. Наша задача чувствовать, переключить внимание с ментального размышления на ощущение. Отбросьте весь анализ, насколько это возможно, и научитесь чувствовать. Делайте это медленно, сознательно, так, чтобы вы успевали, чувствуя лоб, затылок, позвоночник, телесный храм. Наблюдать за процессами, которые возникают в теле прямо сейчас. Наблюдать за тем, как вы сжимаете, разжимаете, сгибаете и разгибаете руки. Чувствуйте пространство, в котором вы находитесь. Удерживайте взгляд вверх. Язык чуть дальше назад. Медленно опустите руки, сядьте в исходное положение. Подтяните позвоночник. Лоб, затылок, вся длина позвоночника, весь телесный храм. Важным условием является концентрация на области лба, затылка и позвоночника, и на всем теле. Все, что вы чувствуете прямо сейчас, от пальцев ног до макушки головы, воспринимаете как присутствие, святое присутствие всемогущей силы, выразившей себя в форме тела. Этот телесный храм есть храм Творца, это присутствие высочайшего разума сверхсилы. Универсальный разум присутствует здесь и сейчас. Творец явил себя от пальцев ног до макушки головы. Он внутри нас он вокруг нас. Он есть мы, мы есть он. Опустите голову вниз, при этом позвоночник вытягиваем вверх. Голова свободно свисает. Почувствуйте изменения в этом положении. Наблюдайте за ощущениями, которые возникают. Медленно вращаем головой по часовой стрелке. То есть голову поднимаем вверх слева направо вращаем без напряжения но максимально отводя ее назад вращаем по часовой стрелке глаза по-прежнему удерживаются вверх Язык отведен назад. Делайте осознанно. Мы присутствуем в том, что мы делаем. Там, где ваше внимание, там божественная сила. Выполняйте техники. Не нужно думать, что это простые упражнения. Потому что ваша концентрация... Ваше сознательное удержание глаз вверх, ощущение области лба, затылка и позвоночника дарует вам возможности, новые возможности работы мозга, нейронные сети, пробуждая сверхкачество. Вращаем в другую сторону. Также эта крия, сознательно выполняемая, расширяет горловой канал, который достаточно узкий <coughs> в обычных условиях. Поэтому сознательно практикуем и делаем его шире. положение садимся поднимаем голову в исходное положение глаза вверх язык назад лоб затылок вся длина позвоночника телесный храм чувствуете равномерно все части тела наклон головы в правую сторону Почувствуйте разницу между правой и левой частями шеи, горла. Разница в ощущениях. Исходное положение. Вытягиваем позвоночник в левую сторону. Почувствуйте разницу в ощущениях между правой и левой частями шеи и горла. Исходное положение. Поднимаем плечи. Медленно вверх. Максимальная амплитуда. Вращаем их вперед-вниз. Назад-вверх. Чувствуете шейный грудной отделы. Это поможет вам сохранить ощущение позвоночника в области шейного и грудных отделов. Взгляд по-прежнему сознательно вверх, язык назад. Вращаем в другую сторону. Все, что я сейчас вам объясняю, это базовый принцип энергизации тела. Каким образом тело энергизируется, я объясню вам чуть позже. Сейчас мы чувствуем, учимся чувствовать различные части. Для того, чтобы направить энергию в любую точку телесного храма, сознательно вы должны чувствовать, научиться чувствовать все части тела равномерно. Исходное положение сознание должно достигать любой точки этого телесного храма каждый атом должен быть пропитан вашим сознанием вниманием там где ваше внимание там божественная сила поднимите руки вверх вытяните пальцы в стороны почувствуйте пространство ощущение Осознавайте вашу высочайшую цель, ради чего вы живете, благодаря чему вы эволюционируете, ради чего вы практикуете, какова цель жизни. Чувствуете от пальцев ног до пальцев рук телесный храм в этом положении выпустите расслабив пальцы кисти плечи предплечье плечи руки вниз удерживая взгляд вверх язык назад чувствуем лоб затылок позвоночник Скрестив пальцы, уложите руки на затылок. Почувствуйте ваш телесный храм в этом положении. Не давите на область шеи, затылка, просто чувствуйте область затылка ладонями. Чувствуя весь телесный храм от пальцев ног до головы, в этом положении осознаем присутствие всемогущей силы, выразившей себя в форме тела. Сейчас мы выполняем наклон корпуса в левую сторону. Очень важно, чтобы вы, вытягивая позвоночник вверх, совершали наклон в левую сторону. Чувствуя всю длину позвоночника, Вдоль позвоночника все мышцы, костный состав реберный, от подвздошной кости до головы равномерно ощущаем все части тела в этом положении. Все, что вы чувствуете здесь и сейчас, Воспринимайте как святое присутствие всемогущие силы, выразившие себя в форме тела. Медленно возвращаемся в исходное положение. Вытягиваем позвоночник выше. Глаза по-прежнему вверх сознательно удерживаем. Язык удерживаем назад. Наклон корпуса в правую сторону. Вытягивая позвоночник вверх, совершаем наклон вправо. Нижняя, средняя, верхняя части спины, позвоночник по центру. Чувствуем лоб, затылок, всю длину позвоночника. В этом положении все, что вы чувствуете, воспринимаете как присутствие всемогущей силы. Сила, выразившая себя в форме тела здесь и сейчас. исходное положение медленно-медленно возвращаемся не давите на область затылка шеи сидим ровно расслабьте живот грудную клетку макушка тянется к небесам Вытягивая позвоночник вверх, прогибаемся назад. Почувствуйте лоб, затылок, всю длину позвоночника в этом положении. Почувствуйте нижнюю, среднюю, верхнюю части спины. Позвоночник по центру. Этот телесный храм и есть храм Творца, это есть энергия в сжатом виде, в форме тела, исходное положение. Выравниваем корпус, чувствуем изменения. Наблюдаем за ощущениями в теле, не размышляем, не анализируем, не пытаемся придумать или что-то свизуализировать сейчас, просто учимся чувствовать то, чем мы обладаем. Равномерно все части тела, опускаем голову вниз. совершаем поклон вперед без рывков давление очень аккуратно В этом положении все, что вы чувствуете, воспринимаете как святое присутствие. От пальцев ног до макушки головы. Все, что вы чувствуете, это и есть присутствие всемогущей силы Творца. Можем слегка развернуть корпус в левую сторону. Лоб стремится к левому колену. Разверните корпус в правую сторону, почувствуйте изменение, разницу в ощущениях. В центру. Мы также учимся любить все, что мы чувствуем, поскольку все есть проявленная сила, сила в сжатом виде, в форме тела. Медленно возвращаемся в исходное положение. Поднимаем корпус, вытягиваем голову вверх. Макушка тянется к небесам. Глаза смотрят вверх, язык назад, чуть дальше. Чувствуете изменения, которые возникают в теле. Наблюдая за ощущениями, осознавайте, что все, что вы чувствуете, это есть присутствие всемогущей силы Творца. Он внутри, он вокруг нас, он сверху, он снизу. Он есть выраженная сила, он есть телесный храм. Творец есть все во всем. Существует только один элемент, это Творец. Опустите руки вниз, сядьте в исходное положение, почувствуйте ваш телесный храм. Вы можете заметить, что ощущения восприятия тела изменились. Дыхание свободно, вдох и выдох случаются. Чувствуйте лоб, затылок, позвоночник, всю его длину, телесный храм. Позвольте этой силе, которая создает снова и снова эту жизнь, пробудиться в каждом атоме, в каждой клетке, в каждом органе в этом телесном храме. Эта титаническая энергия, сила, защищающая, сохраняющая, и восстанавливающая, снова и снова хочет быть выражена через нас. Пробудите сознание в каждой клетке, в каждом атоме. Пробудите эту силу в каждом атоме. Превратите электроны вашего тела в троны. Энергизация телесного храма сидя возможно тогда, когда вы осознаете высочайший принцип, чувствуя равномерно все части тела, работая с какой-то частью тела, допустим руки или ноги или туловище, осознаете присутствие всемогущей силы в самом действии, пребывая сознательно исполняя действие как священно действие вы наделяете сознание клеток осознаванием высочайшего присутствия вы пробуждаете в каждой клетке в каждом атоме в каждой части тела в каждом органе с которым работаете а там, где ваше внимание, там божественная сила, вы пробуждаете святое присутствие. Мы есть то, о чем мы думаем. Думая об этом телесном храме, как о храме Творца или храме Бога, где позвоночник есть алтарь, где ваш головной мозг, продолговатый мозг, Область затылка, середина головы. Спинной мозг внутри позвоночника как единое целое воспринимается нами как божественный сосуд или сосуд трансцендентальной силы. Каждый раз, когда вы практикуете, осознавая сосуд трансцендентальной силы, мозг, продолговатый мозг, спинной мозг, Осознавая святое присутствие от пальцев ног до головы, удерживая сознательно взгляд вверх, язык отведенным назад, чувствуя все части тела равномерно и те части тела, с которыми вы работаете, каждый раз в этом правильном положении, состоянии и восприятии вы энергизируете тело. Энергизация — это правильное отношение, чувство, восприятие, внушение, сосредоточение. При хорошей энергизации тела возникает естественное состояние тишины и покоя. Это базовый уровень медитации. Сейчас мы чувствуем лоб, затылок, позвоночник, всю его длину. Равномерно чувствуем весь телесный храм, но в большей степени мы чувствуем лоб, затылок, позвоночник. Эти три элемента образуют в сознании принцип божественного сосуда. Головной мозг, продолговатый спинной мозг где точки проекции — лоб, затылок, позвоночник. Чувствуя весь телесный храм через призму концентрации на божественном сосуде, осознавая святое присутствие, мы практикуем присутствие Творца от пальцев ног до макушки головы. Крия — это действие, которое мы выполняем в полном осознавании, на пути к высочайшей цели. Крия — это священно действие освобождающие вас от кармы как негативный так и позитивный крия это аспект присутствия высочайшей силы одного из аватаров который приходил на землю почти пять-шесть тысяч лет назад по имени кришна где биджакр это крия и карма. Священное действие, выполняемое сознательно, в состоянии устремленности, в состоянии преданности и открытости высшему, где высочайший разум и вы едины, освобождает атаков кармы. Мы практикуем присутствие Творца от пальцев ног до макушки головы здесь и сейчас, за пределами понятий прошлого, будущего, в настоящем. Такое правильное базовое положение тела, где вы осознаете все то, что я выше перечислил, является правильной энергизацией. С каждой практикой ваш мозг будет перестраиваться нейронные сети, пробуждаясь, будут активно переписывать или создавать новые связи. Ваши полушарии и межполушарные связи начнут работать синхронно. Ваша система, где мозг, управляя всеми после себя принципами, которые выражают ваш телесный храм, начиная с нейронных сетей заканчивая элементами, образующими тело, будет работать воедино-синхронно. Десинхронизация выражается в заболевании. Синхронная работа, сознательно наблюдаемая вами, есть управление вашей реальностью. Осознавайте лоб, затылок, позвоночник, телесный храм. Осознавайте, сознательно прибывая удерживая взгляд вверх, язык назад, прибывая от пальцев ног до макушки головы. И осознавая, чувствуете высочайшее присутствие от пальцев ног до макушки головы. Сознательно практикуйте в каждой части, в каждой клетке, в каждом атоме присутствие Творца. Это есть энергизация. Такое правильное отношение к телесному храму пробуждает высочайшие силы и возможности. Вот что есть энергизация сидя. Сейчас сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов животом. При этом не теряйте концентрацию лоб, затылок, позвоночник. Сожмите, разожмите... Пальцы в кулачок вытяните, раскройте ладонь, сожмите, дайте токи во все части тела. Подтяните позвоночник еще выше. Макушка тянется к небесам. Расправьте плечи, расправьте крылья. Сделайте еще один глубокий вдох задержите на несколько секунд дыхание почувствуйте изменения в теле выдыхая расслабьте тело этот телесный храм есть храм бога позвоночник есть алтарь мозг продолговатый мозг спинной мозг есть божественное хранилище сознание направленное в позвоночник сокращает дистанцию между богом и нами Осознанно направляя ум в тело, вы сокращаете дистанцию между Богом и вами. Когда я говорю о Боге, я имею в виду высочайший разум, силу Абсолюта, универсальный разум и его космическое сознание. Целью Кри является достижение космического сознания, растворение ограниченного сознания человека, в безграничном космическом разуме. Осознавание этого принципа единства. Это в йоге выражено как Адвайта Виданта, недвойственное сознание, восприятие единого принципа, принципа Я Есмь тот, кто я есмь. В этом состоянии вы можете находиться в миру, всегда осознавая, что вы не от мира сего. Всем, кто встал на путь, я желаю быстрейшего, скорейшего, высочайшей осознанности, достижения единства. Все, что необходимо с нашей стороны, мы стараемся сделать. Мы делаем и будем помогать каждому, кто обращается. Еще несколько слов <coughs> я бы хотел уделить одному из величайших Ягинов нашего времени это с вами йогананда парамаханса йоганандаджи который оставил величайший труд и назвал его «Автобиография йога все что в ней в этой книге написано абсолютная правда истина потому что его сознание его безграничный разум его жизнь через которую он показал принципы достижения единства выражены в этой книге поэтому я рекомендую вам обратиться к этому материалу к этому труду для того чтобы вы лучше поняли что есть крия йога особенно 26 глава можете начать с нее 26 глава наука крия йоги можете прочесть эту главу а затем всю книгу это величайшая возможность достичь освобождения при жизни Каждому, кто сейчас слушает или будет слушать, смотреть или пытаться практиковать. Знание есть, за вами только сила устремленности через понимание. Возможности тоже есть. Все остальные материалы вы можете найти на ресурсе Имрам Крия. Здесь для вас работает целая команда, я хочу сказать, что они делают это достаточно успешно, эти люди сами практикуют, многие из них, некоторых вы знаете, они это делают совершенно бескорыстно, они это делают из понимания того, что весь мир должен быть един, поэтому я выражаю им благодарность, выражаю вам всем благодарность и желаю успехов на пути Джей Шри Сайрам